Друзья, всем привет! Это программа «Время пить чай». Меня зовут Мир Борода. Сегодняшний наш выпуск вообще спонтанный, без какой-либо подготовки. Просто получилось так, что ко мне в гости зашли прекрасные, волшебные, интересные люди. Один из них уже был героем нашего выпуска. Второй был героем одного из моих выпусков в начале моей, так сказать, репортерской карьеры в этом городе. Короче, встречайте, это Роберт Воробьев. Он же Сигма, это Илья Зеленский, он же Илья я Зеленский, И волшебник страны Оз. Любомир. Да. Коль мы уже волшебные ребята, ну, да. будем сегодня колдовать. Пьем Шупуэр. Очень крепкий. Шупуэр. Да, сильно даже. Сильно. Я бы крепкий. сказал, что да, я, я проснулся. Это только начало. Да. Дальше пойдет Шен, <свят> <свят> Да Хунпа. И все потяжелее. Вот Давай для того, чтобы беседа пошла. У меня есть небольшая заготовочка, которую я сделал буквально пять минут назад. У нас были комментарии к ролику с Ильей, комментарии, вопросы, один из которых а даже победил. Да. Вот, а часть э, была интересных, но остались без ответов. А вот, и соответственно. А как ты ставишься до инициативы ветеранов идти в политику? Та, ну, как тебе сказать, однозначного мнения нет такого, прям вот шаблонного, потому что ветеран ветерану в рознь. Ну, я вообще как бы скажу тебе так, мое исключительное мнение, что ну, политика и все люди, которые могут занимать вот такие должности, должны иметь службу в армии как бы обязательно, как в практике, это было бы классно вести для того, чтобы ни у кого потом не возникло каких-то глупых мыслей, рассказывать о том, что там не та война, не те люди и а кто там русских видел и, и так далее. Все люди должны пройти, э, принять участие в боевых действиях. Все люди вами, которые пошли в ну которые, да, государственные госслужащие должны короче иметь опыт службы. Я вот это первый момент. Второй момент я считаю что в нынешней ситуации ветеранство это не индульгенция какая-то то есть ну не, не обязательно что ветеран или просто ветеран плюс добавок хороший человек это отличный политик то есть я так не считаю поэтому ну тут надо разделять не могу сказать я просто э, за инициативу э, инициативных людей идти в политику вот я, вот, скажем тогда, если это еще и плюс добавок всему ветеран это вообще супер сам ты хочешь идти в политику не, не думал об этом пока Но... Может быть такое? Ну, возможно, возможно, но на, на, на, на данном этапе у меня были предложения, даже вот на прошлый, ну вот на сейчас выборы были, у меня было ряд предложений, которых я отказался. Почему? А это... Ну, мне просто на данном этапе это неинтересно. Вот, и все как Угу. Люха, люди хотят, чтобы ты пошел в политику. Кто-то хочет, может, чтобы я в полицию пошел. <laughs> <laughs> Тебе не предлагали идти в полицию? В, политику? Полицию, <свят> в, политику. в полицию еще нет. А в полицию ну, прямых каких-то предложений не было. Ну мы все как-то замешаны. Ну, около Да, мы около политики. Как около футболя, только в около политики. Ну и в около футболе тоже. Конечно, да. да. Ну ты прикинь, да, депутат городского совета. Мы был интегрировали. Около на, футбола, на около драки. политики. Расскажи про себя. Чем ты сейчас занимаешься? Ничем. Я просто хуйню страдаю. Расскажи про Таиланд, может быть. Да, наверное, самое а, такое. — Блин, все, я, все я, до сих, я до сих пор ностальгирую по Таиланду. Не могу прийти. <слим> мне почему-то что... кажется, что ты всегда там, судя <существует существует> по социальным сетям. <существует> <социалам. существует> да, у да, меня просто пыль. еще где-то <существует> косарь фото, которых да. я и не выложил. Я так думаю, ладно, я подрачу вас и начинаю выкладывать фотки. Некоторые люди пишут, братан. «Ты вернулся!» ага. Я такой, «Да, братан!» и он такой, «А что не попрощался?» «Да я спонтанно!» не просто за этим много кто следили, у нас и СМИ писали. Помнишь тот бешеный заголовок, что «Участник АТО болелся Я вообще ненавижу эти заголовки. Я не знаю, как-то так. Я так стесняюсь. Короче, такая... такая помантенок, который ищет маму, да? Прям, знаешь, затерялся, а я читаю этот заголовок. Я, блядь, сижу в бассейне, пью манго шейк и выкупаю, как все там просто беснуются от этого карантина, всех, блядь, щемят, никто даже в продуктовый выйти не может, там, uh -huh. блядь, да. гречка на полках пропала просто. Бумага, феномен, гречка. гречка, да, и я вот так сижу думаю, кто еще где застрял, я потом пришел к мысли, ладно, только без обид, я думал, это вы застряли в я же писал, что возвращаться не стоит, потому что тут... Блин, ну это очень тяжело, прошло практически 9 месяцев, знаешь, и вот... Уже такие мысли. Вот островная жизнь на самом деле она э, не такая уж и прекрасная. Она порой бывает очень тяжелая. Ты начинаешь скучать. Уже какой. Mm -hmm. Ты, ты как, ни, как никто другой должен знать, да? Ты постоянно, ты то тут был, то жил mm -hmm. в, в разных местах. Не будем указывать, в каких. Ну так вот. И просто приходит момент, когда знаешь, эта вся красота, она так тебя остопиздила. Не знаю, как это, блин. Ну хочется движеться. Да, и там вообще было скучно. Очень скучно. Это такая островная жизнь, размеренная, ты просто ходишь, катаешься на этом байке, у тебя все так проходит. Ну и плюс, знаешь, я, я, я там э, не просто тупил, я тренировался, я хотел выступить на супер турнире, у меня все было четко, я уже должен был там драться, в итоге там. Э, блин. Расскажи про промоушен, может? Да, да, да, короче. Интересно. Ладно, я попро попробую так э, рассказать, э, как все было на самом деле, в правильном порядке, так говорится. Uh -huh. В общем, я поехал в Таиланд готовиться к бою. У меня бой должен был быть в, э, в Праге, один из главных боев вечера. Э, бой мне должен был быть 3 апреля. Мы полетели э, в начале февраля в Таиланд. Я хотел подготовиться вот, именно в Таиланде, потому что уже не первый год там готовился, и мне очень понравилось. Я там набирал сумасшедшую форму, поэтому поехал туда. Короче, приехали мы в Тай. Я начал готовиться. И билет мы взяли себе на 16 марта. Я буквально... Мы пробыли там полтора месяца уже... Накануне нашего отлета. Мой менеджер пишет, что типа... Извини, Роберт, ну у тебя поединка не будет. Так как там что-то соперник... Решил подраться с кем-то иным. Ему mm -hmm. более подходящий соперник кто-то был другой. Так это уже в мире ММА происходит. Люди себе выбирают соперника, mm -hmm. к сожалению. Ну ты не переживай, мы тебе делаем бой 5, 5 мая, уже через месяц тоже на супер крутом ивенте, так что ты типа не расслабляйся готовься я решаю поменять билеты думаю ну хуля типа приеду в украину 16 марта у меня mm -hmm. еще куча времени это да побуду я в таиланде mm -hmm. решил себе поменять билеты поменял 16 марта на 30 и в общем продолжил готовиться там наслаждаться солнечным Таиландом и буквально 15, нет, 14 э, марта вечером нам приходит всем рассылка, типа, ша ша шановные граждане, типа, <с просьба <с вернуться всех до, э, до, до, до 17 марта в страну, так как э, закрывается воздушное пространство э, в Украине. Мы такие, блин, ну типа, знаешь... Навряд вряд ли мы успеем сейчас опять поменять билеты и куда-то ну, да. улететь. Ну там, естественно, в аэропорт у Кипиш, куча людей, всем как бы рассылка эта пришла. И мы решаем подождать, короче. А так получилось символически, мы бы, если, когда мы прилетали, мы прилетали 16 марта в 23.45, то есть за 15 минут до закрытия воздуш... uh -huh. воздушного пространства. Ну и мы типа решаем, ладно, это вся фигня, распогодится, 30 марта прилетим домой. В итоге... Мы уже там где-то 28-го, условно, прилетаем. О, при, э, приезжаем в аэропорт, спрашиваем, ребята, ну что, где, где наши билеты, а то мы их в интернете что-то не видим, ну, не, вот. не, не могли зарегистрироваться. Думаю, ну какая-то фигня. А там куча людей, не, все в это окошко Катара бьются, авиакомпания Катар, в которой мы должны были лететь. И Катар просто, типа, объявляет, что они до 15 июня никуда летать не будут, кроме да. как Катар. И все люди вот Куда лететь? Некоторые страны вообще даже для своих закрыты, как Украина. Ну, но да. это немного таких было стран. И мы просто разворачиваемся, уезжаем домой. Небольшая паника сеется в моей голове. Думаю, ну, приехали. Ну и в общем, потом вот эти Facebook, посты. Илюха помнит это все. Это было да очень долго. Зажим, да. Мы хотели, короче, там с, с, не, собралась огромная комьюнити людей, которые застряла в Таиланде, потом mm -hmm. уже комьюнити, которая летела непосредственно авиакомп, авиакомпанией Катар, короче, все разбивались на такие группы, на коммуны. Uh -huh. Как жить, да? Да. И, в общем, мы там, это на самом деле очень долго рассказывать, какие там, э, какие там э, вообще у нас перепели шли. Ну, и типа, в общем, я удалился потом из всех этих русского, сказал: пошла на все, нахуй, летим домой, когда уже Катар будет летать. Я не хочу покупать э, билеты да, вокационным рейсом обладает. за косарь. Mm -hmm. и... Ну ладно, я это расскажу. Это просто сумасшедший бред. Ты, Илюха, это видео, по-моему, в Фейсбуке. Да мы с тобой на сайте, да. В общем, э, раз в месяц запускали вокационный рейс, на который нужно было, естественно, покупать билет. Mm -hmm. Билет по экстра прайсу. То есть, если у меня билет. В среднем э, стоит 300-500 долларов, то э, один билет э, попасть домой стоил 1000-1500, 2 типа баксов. Они запускали его раз в месяц, да, он такой был, но не всегда летал. Он просто, если не набиралось э, достаточное количество человек, он просто не летел. И люди тупили в Бангкоке вообще, Ну, потому что он только из Бангкока летал, а, а это все с каждых провинций слетали из Бангкока. А в Бангкоке был пиздец, там эпидемия, там вообще все закрыто было. Mm -hmm. Тоже платили типа ЛВ, а еще там, ну, это, это все в Телеграм-чате было, я все это видел, знаешь, как бы, с, э, типа с первых уст. И люди там покупали билет на всю семью, там условно 3-4, ну, в зависимости от сколько было людей. Uh -huh. И самолет просто не летел. Деньги возвращали? Не возвращали. Просто говорили в следующий да. раз, да? Потом они придумали какой-то ебанизм mm. с хабами. Летите в Турцию, uh -huh. там мы сделали хаб, uh -huh. в yeah, этом хабе помню, вы это типа история. висите, и потом а, уже компанией SkyUp вы летите домой. До этого нас забирала компания МАУ, а потом начала забирать компания SkyUp. И помню такой один инцидент. Интересный. Девчонка, одна решила все-таки поехать. Она покупает билет до Стамбула. Из Стамбула покупает билет на Sky Up, прилетает в Стамбул. А ей просто говорят: А вы типа вы типа не можете попасть к нам в страну, так как вы не являетесь гражданином. Супер Турция. Нет, типа, больше... Возвращайтесь назад. Ее возвращают вдоху, издох она возвращается в пукет. Билеты ей, естественно, деньги за билеты ей не возвращают. И вот такой да вот, вот сценарий не творился, и мы решили просто ждать целого часа, и, собственно, там мы остались. И у меня уже открылись разные опции там, выступить в одном из самых э, топовых промоушенов э, мира, типа One Championship. Я с ними подписал контракт, подписал контракт, я с ними на бой должен был драться, но так у меня... Как у меня соперник э, обосрался, я и не подрался. Я был приятно как бы удивлен, потому что я за этим промоушеном слежу вообще давно, еще до того, где-то года два, наверное, Да, это крутой промоушен. Реально четкий. Там мне нравится, что в основном такие бойцы с ударной техникой выступают. И, блин, я потом ты когда выложил, ты же никому об этом не говорил. Выложил потом э, какая-то картинка, да, была, по-моему, с... Да, да, это меня, короче, вылож... я начал а, тренироваться выложили, там в клубе, да, да. да. И уже когда мне пришел контракт, я подписал, вообще разговоры о, о том, что я там подерусь, шли с э, июня месяца. Охренеть. Да, я должен был драться в июле, в итоге там что-то поменялось, короче. С карантином вообще на самом деле все очень сложно было там делать, я так понял, но... Они круто вышли опять на рынок ММА и начали делать бои. Ну блин, к сожалению, не подрался, но еще думаю все Слушай, впереди. ну все впереди, но да. ну, сам нормально. факт того, что на тебя обратил внимание такой промоушен, ну о многом говорит на самом деле. Потому mm -hmm. что ну, реально Никогда. очень четко и, ну, и жаль, конечно, что не тогда, потому что ты и в форме был. Да, как бы, я над, просто, над, ну, да. И как бы и вот последствия тому стало мое возвращение. Я уже просто, знаешь, морально загорел. Uh -huh. Я столько готовился, знаешь, переживал. это все немного давило на меня, думал, дебютирую, все будет круто, заработаю какой-то кэш, останемся, uh -huh. наверное, там. Потому что думали уже делать, делать на самом деле визы. Мы же там как бы якобы были нелегально, но uh -huh. правительство Таиланда делало для нас такую поблажку, для всех, кто застрял. Делали визы, продлевали визы mm -hmm. каждый месяц бесплатно. А вообще, типа, виза стоит там ну порядка тысяч долларов. И мы хотели уже сделать все визы, типа education visa или еще какая-то там. там что там жить, да, уже? Ну, можно было хотя бы на год остаться. Потому mm -hmm. что я себе подрался, если бы подрался, я, право, я да, скорее да, всего, да. бы выиграл, бы, ну, не, не было смысла бы возвращаться сюда. Был бы смысл там готовиться, драться и так далее. Но я уже, знаешь, фантазировал о том, когда я вернусь. Потому что mm -hmm. я уже хотел домой, я уже соскучился. Я гречку не ел, понимаешь? А и творог. И в красивых вещах не ходил. Да, вещи это пиздец. А расскажи, вот ты мне говорил как-то это штуку, да, что слушай, ты шам... я... ходил в одной слушай, футболке. Если ты едешь в Азию, просто бери с собой пакет АТБ. Ладно, не будем рекламу делать АТБ. Бери <laughs> с собой любой целлофановый пакет, просто туда шорты, футболку и кепку. Можешь очки взять, а можешь и не брать, купишь там. Я просто ищу что я с тобой, я с собой на полтора месяца столько вещей набрал, я их за 9 месяцев там не одел. Вот, блин, я в итоге проходил просто в шортах футболки, в футболке настолько типа проходил, там же влажность большая, да. знаешь. Она не успевала иногда высыхать, она у меня уже плесенью покрылась. Она такая пиздатая, знаешь, что, она дружная, переп... Ценил именно трушную вещь, насколько, знаешь, ты в ней ходишь, так ага. тебе уже приятно, оно уже по твое тело стерлось максимально. И да, я уже реально думаю, бля, ну я смотрю в гардероб, у меня футболки, какие-то кеды, шорты взял классные. Думаю, ну не, я не готов эти вещи тут убивать. Я уже дохожу в своей робе. И приеду домой, одену курточку кожаную, штаны велюровые и пойду влезу. Согласись, классный контраст, прилетать домой, откуда-либо на самолете, видеть вот эту серость контраста. И ты наверное, в погоду еще классно Я не мы прилетели, было жарко, очень жарко, такая сухая была погода, там влажно, а тут тоже было жарко. Я вообще подумал, что тут жарче, чем в Таиланде. Ну, же, знаешь, адаптировался, отношение к вещам поменялось. А, именно к вещам, к которые, вещам которые шмотки, ты на себя надеваешь, шмотки, к шмоткам, давай да? Будем говорить, к шмоткам да. Да слушай, я. Ну вот на том контрасте, знаешь, что вот там ходил в одной футболке, тут пришел у тебя А тут я хожу в одной, в одной куртке. Ну да, у людей же знаешь, какой-то Да, я приехал, я взял эти вещи, понюхал их, походил что-то, повыебывался, пошел дождь снег, горад, слякоть, мороз, и я эти вещи отложил и одену их, наверное, в июле или как-то. У людей вот это вот ошибочное мнение, но, наверное, случится, что у магазин с вещами, это лучше да, не говорить. А у меня такие вещи как раз, вот, что знаешь, ты ее купил и везде в них ходишь. То есть у меня такая политика, чтобы это было удобно, чтобы она включала в себя все, как бы, да, ну, вот все, что необходимо на данный момент, чтобы там не было никаких там рисунков, да, чтобы не можно было поваляться, ехать в поезде там, и погреться, например, вечером на природе где-то у костра. Ну, ну, как вот так. В Николаеве просто раз, и туда циганизм, знаешь, такой, когда, когда люди, у них там жрать нечего условно дома, они там, блядь, нарядятся в какую-то, не знаю, балансиагу или еще какую то 100, Island, да, это вообще, блядь, больная тема. Нарядятся и вот ну, будет модными ходить. Кофта Балинсиаго с патчем стонах. Да, у нас <с это в Николаеве возможно. Я видел, вижу часто ребятух, которые ходят, у них эти патчи от стонов, висят на ключах, на сумках. На ключах, да, я смотрю, сейчас это тренд, кстати. Че за херня? Ну, у нас еще в Николаеве тренд это у молодежи одеть вот эту военную сумку через плечо, в которой, ну, по идее, должно быть оружие. И знаю, вот там что Амеры, например которые приезжают учить да. Они называют на эти сумки Ukrainian бэк, потому что они не могут понять, какого хуя. Тут каждая малолетка ходит с этой ну, сумкой. Такая спереди, да, да? патч ну, какой-то патч, да. чаще всего какой-то там руна языческая военная, не знаю. Ну, это пиздец, я не понимаю. Ну и там еще у тебя набор такой, как нацвай, ключи от гаража. Ключ переточен в нож. Да, да, и спортом они не хотят заниматься. Худые максимально в совшело. Это меня уже занесло в другое пространство, да, начиная Таиланду. Не, а что по спорту, раз уже мы такую тему подняли, вот, э, вот недавно только Майданик Вова, да? Да, Вова, кстати, ездил, ездил на, 8, прям, на Махач, занимается в вашем клубе, как бы, да? Вот а, он, он, он, он, он, он, Скажем так, Вов, у Вовы подготовка, ну, Вова давно тренируется, Вова занимается там, чтобы не думал никто, что мы его перетянули в клуб, он, у него там баран. Команда у него, у Андрея Мавроди, но он к нам, у нас в клубе проводил свою подготовку, мы как бы, ну, сказали так, как мы поняли ситуацию, говорим, Лован, занимайся, приходи, ну, естественно, он ничего не платит за uh -huh. это, там, как бы, у нас есть, там, система членских износов, но у нас, по сути, есть группы, которые абсолютно бесплатно, там, молодых ребят занимаются у Шамонина, Анатолия <сих> у Шамонина занимается, Данила, вот, и Вова приходил, готовился к турниру, вообще бомбовый турнир, эстетичный, я посмотрел, я охренен, да, так, кулачные да. бои, это здорово, я вообще за ними следил еще, ну, года так, с 13-го, ирландские бои, а -а -а. там, где в каких-то конюшнях они проводились, и мне, мне очень нравилась такая тема, она похожа с околофутбольными драками, что все по-настоящему, вот, ну, Хорош, хороший турнир, конечно, но ну, не хватает, мне кажется, немного, да, вот только вчера с тобой говорили за то, что вот есть куда развивать эту, эту историю. Как, да, как красивее... это в медиаплане, да, в я медиаплане. просто сравнивал, мы смотрели вчера Жека как раз Махач и Док Mm -hmm. Русские и ну пытались найти отличия, хотя я, мне вчера я, ребята показали такие жесткие бои, так там, там как какой-то чувак депутат вышел на Ты видел? узе, как начал на, на боковухах да, да. выступать. Охуденный. Реально, ему там что-то попали, раз, он вот сразу, типа, то да все, и объяснил, что типа, ну, я, я в жизни говорит, уже состоялся, как бы, uh -huh. мне никому ничего доказывать не надо, я вышел так, типа, Махнуть. махнуть, ну, типа, я считаю, что если бы в его конкретно поединке была возможность закончить бой, то он бы его закончил, ну, в плане добил бы там ага. человека. А так, ну, он там раз посадил на пятую точку, два посадил на пятую точку, ну, судья отчитал, стоит там отдать должное его сопернику, который постоянно поднимался и продолжал бой. Ну и, собственно говоря, так бы, если бы это на улице было, то уже бы, наверное, и с первого... Депутат же... бы ликовал победу, да, заряжал бы. Не, реально, вот, кстати, классный бой. Да. Ну, мы, мы я тебе скажу так, э, я думаю, ну замутим, тут тоже будет какой-то, может, разовый, может, даже там какой-то постоянный турнир. Ну, пока, ну, разовый точно в Николаеве пройдет по палачным боям, я его процентов организую, только ну, мне надо время. А мне уж нужны какие-то разрешительные, всякие вот эти документы. Да, страховка, ну там, ну там. же убить могут. По факту, ну, кстати, ну, как бы, да, попадание в В руках, блядь, ну, Слушай, я думаю, что без этого все пройдет, но, естественно, мы как бы изучили опыт тоже, там юридической плоскости, ага. как это организовывать, все. Ну, у нас это есть уже, мы понимаем, как это все надо провести. Ну, будем в дальнейшем, когда мы придем к тому, что его надо будет провести, мы там найдем и спонсоров, и найдем как бы, все, чтобы на должном уровне это, это все дело сделать. Ага. Поэтому, туда кто-то собирается ехать еще? Ну, Николаев. Вовчик точно будет кататься. Вот, ну, Пока, то есть пока он хочет еще раз, не, да? Вова будет продолжать. Вова, ну то, что он там проиграл, ну слушай, у него там в первом раунде ему сломали нос, и угу. то, что он вообще все раунды отстоял, эта травма достаточно ну, неприятная, потому что ну, вот, Роберт не даст соврать. Если... У него капа вылетал. Ну капа это вылетал. не самое страшное. Человек дышит весь бой ртом. Угу. Как бы, ну это тоже очень сильно влияет. Ну, как... Вова там первый раунд отлично отбоксировал. И в третьем там соперник не очень достойно себя повел, когда после там, рукопожатия сразу, сразу его в левуху да, кинул. Да, да, да. ну мне да. показалось, Вова не в самой сейчас лучшей Не в самой лучшей форме. форме. Же, ты помнишь, по-моему, мы, мы ездили? Харьков вместе ездил, в Харьков. Да, ты да, помнишь? Я его вспомнил. Да. Да. Он, он очень мел, легарный, мел, мы да, поех... прикольный. Мы ездили с Полумарчуком, с тобой, наеду да, на да, да. вы как раз. И он с вами был. Угу. Да, Вовчик... Я такой еще Тане показываю. Говорю, помнишь, говорю, вот ездил ты малыш. Он такой малыш, вытянулся да. Не, ну вы уже отец ребенка уже Ну, молодец. Я тоже, ну, давно в движуху попал когда-то к нам еще. Очень давно. Когда еще шамоня тоже, мелкие когда они были. Ну, видишь, человек проиграл, не расстроился. Ну как, расстроился в плане того, что проиграл, потому что нацелился на блюдец. Но он готовился там за две недели, по-моему, узнал, что он. Будет там принимать участие, а за две недели как-то подготовишься. Учитывая, что, знаешь, проблема спортсменов в том, что ты не можешь готовиться как бы перманентно, знаешь, какому-то этому. Ты работаешь, ищешь, деду, чтобы прокормить семью, потом тебе говорят, у тебя бой, друг, через две mm -hmm. недели. И вот он с одного переключается на другое. Ну, к бою надо готовиться постоянно. Как бы, знаешь, он постоянно. подписал с ними контракт? Не, еще не подписал. Ему предложили, он просто согласился. Да, ну там, как знаешь... Там, это, есть, как... Контракты, да, да, там есть контракты, да? Да, там есть контракты, я не, не знаю сути там... Это как шоу такое, да? Вот. Да, все, у них есть какой-то контракт, у каждого какие-то свои условия, да, там да, контракты да. печатаются. Ну, я там знаю одного чувачка, Антон Радько, вот он, он у них на контракте. Ну я не спрашивал, честно говоря, какие там условия, Ну, я думаю... Ну думаю... там опасный вид спорта, конечно. Да. Ну, вот, ну, вчера вот с Робертом вы как раз э, смотрели европейские, там есть тоже интересные промоушены. Да, прикольно, но я пока смотрю, я как зритель, знаешь, мне больше как фанат такой нравится. Ну, да. сам не хочешь, да? Я, ну, хочу, но я хочу побыть фанатом какое-то время этого вида спорта. Ну, я я, я тебе так скажу, я по-любому на такой теме подерусь, Ну, а так для бойца, который, например, выступает, это новая практика в том плане, что травматишься. Ну, травм... Да, Конечно, только что, а да? так. Там, а а так вообще, прикольно. вообще, скорее, да, так да, вообще да. прикольно, но ты можешь поломать там э, руку, не знаю, со смещением ага. как палец, и ну, тебе как у у была история спицы и, и так далее. Знаешь, поломать нос, это, мне кажется, самое такое, да? Иногда даже полезное, тому, да. потому что чаще всего носы перебиты у многих. Uh -huh. но вот у меня, допустим, перегородка перебита, еще ну, из околофутбольной темы, я херово дышу носом. Ну, я как-то, я вот перед тем, как сломал э, кулак тоже на, на одной из тем э, я думал, что надо нос прооперировать, потому что ну реально мне тяжело дышать порой. А иногда там на погоду у меня там такое ощущение, как суживается вообще одна ноздря, и я дышу. Ну, ну тяжело. Но из-за того, что делал операцию на руку, а потом на ногу <laughs> мне как-то вечно нет времени. Но к, тому, к теме травматизма любой спорт травмоопасен, знаешь, тут как бы не загадаешь. Ты, ты можешь бороться, у тебя может бедро вылететь, uh -huh. и нахер порваться связки. Или как я в регби поиграл, в яму наступил на поле, и, и все, ну, собственно говоря, годик у меня выпал вообще. Но сейчас ты еще пока не тренируешься. Да? По, ну как там, я в режиме боя с тенью перед зеркалом uh -huh. занимаюсь на секции уже ну, где-то полгода, наверное. Ну, потому что я на больше пока не могу, вот, пробовал недавно в движении что-то поделать, у меня там нога так свела, что я не разогнуть, не согнуть не могу, uh -huh. Поэтому хожу вот к Диме Колеснику, он мне лечит ногу, и думаю, что скоро, скоро. Но я тебе скажу так, что на кулачной теме я тоже поучаствую, потому что, если что, оговорочка небольшая. Дима Колесник это не врач, это тренер клуба. Да, это, Записывайтесь, восстанавливают. Я так уже прорекламирую. Я просто так, знаешь, слушают в разных городах, такой вот хожу, там, типа, с новой Колесник. Это кто-то подумает. Наверное, какой-то травматолог. Так, тут мы пообщались, у тебя какие планы на подраться? Сейчас нету никаких подготовок к у меня сейчас я начну готовиться к питбулю. Питбульфайт. Это тоже интересный формат это в Киеве. Ты не смотрел? Надо посмотреть. Там 3 на 3, но по одному типа, ну расскажи. мне чем то знаешь, что напомнил? Рестлмания. Помнишь, раньше было, когда 5 передал другой Короче, питбульфайт Fight, онлайн-турнир, там разные форматы боев. ММА, кулачный бой, тайский бокс. Они, короче, в один ивент по каждому виду спорта загоняют. И типа у них сливки это 3 на 3, короче. Это как... Формат значит такой, три человека в команде, дерутся один на один, uh -huh. есть пять замен, меняться можно каждую минуту. И получается, ты, ты дерешься, и команда с противников может через минуту типа дать замену, uh -huh. и ты уже вылетает на тебя новый чувак, ты с ним дерешься, и так, так же само uh -huh. работает твоя, и твоя команда. команда, команда также, да. Да, и вы и меняетесь, меняетесь, у вас один раунд, 20 минут. Идет э, и подсчет баллов, и можно вынести э, противников досрочно, ну как обычно. Uh -huh. Вот мы последний раз, я первый раз принимал участие в данном формате, нам просто попросили выйти на замену, так как там уже, был, там уже была команда, и с ней что-то случилось, короче, они слетели, и нас попросили выскочить на замену. Я дрался с э, чуваками, один из них уже дрался 3 на 3. Мы подписались, вышли, подрались, выиграли, и вообще клево, типа, вроде как неплохое шоу закатили, хотя чтобы мы дрались еще, и как бы вот такая инсайдерская информация, мы будем 21 марта опять драться, угу. против Беларуса вроде деремся. Угу. Ну, неплохие ребята, там какие-то крепкие чуваки и с бэкграундом хорошим. А у тебя в команде из Киева чуваки? Да, у меня пацаны из Киева, с которыми я тренируюсь постоянно. Угу. Да, и вот, собственно, сфера будет питбуль. И мы будем драться на нем. Кто еще из знакомых будет драться, честно говоря, вроде никого, вот, кроме меня. Но прикол в том, что они очень долго монтируют это все дело. И около трех месяцев, где-то через три месяца выйдет. Ну, летом, короче, да, угу, он да. Да, да, да. — А с этим тоже тогда, да, наверное, с Махачем? — Махач, не, не быстрее, не, гораздо, гораздо, гораздо быстрее. быстрее. — Там месяцок может. Да нет, даже не месяц какой. Вова еще даже у него нос не зажил толком, <музыка> уже но выпуск вышел. Ну, пару недель. <музыка> Но им там надо пожить в Киеве, да, какое-то время? Да они нет, там нет, нет, я просто нет. посмотрел, там, типа, кто-то такой рассказывает, спасибо ребята, что приютили. с Павлограда там был. Да, ну, это может, может да. кому-то ну, это... Ну, они, типа, наверное, типа, какое-то типа, на время приезжают и, и на базе пари-матч тренируются, ага. и, собственно, на, на базе пари-матч там проходит этот турнир. Ага. Это все э, в этом джиме проходит. Вова тренился тут, и ну, они там за день до турнира выехали. Mm -hmm. и... Я в следующий раз, когда Майданик будет драться, я пойду гляну, да, посекундирую да. его, помогу ему. Там, так? когда ты в следующий раз приедешь, нам надо сделать полноценный выпуск с тобой. Да, да кто просит, Но, ну, Там Далее. много кто просит, есть какие-то вопросы, как бы сейчас просто не да. хочется это да. делать. Мы сядем уже с видосом, короче, чтобы люди на тебя посмотрели, какой ты теперь стал красивый. Да, можем экскурсию по клубам, где я тренируюсь провести, хоть хотя бы по одному, может, не знаю. Ну и короче, формат лучше здесь читать. И пить, там ты расскажешь уже, да. Можешь сам чуть -чуть поснимать, а мы его врежем. Хорошо. Где что. Фу. Ну, у нас же есть еще. Э, у меня есть команда Crowd Spirit, которая снимает видосы, все эти а. спортивные, да. Она у тебя где? В Инстаграме. в Киеве. Инстаграме. В Инстаграме. что-то я тебе дам. Да, это вообще у меня тема была. Я там что-то, да, Да, да, да. Расскажу быстро. Короче, Крауд Спирит. Я всегда, знаешь, думал, блин, мечтала о каких-то видосах таких прикольных, потому что все эти мотивационные uh -huh. видосы про спорт, мне они дико-дико не нравились, uh -huh. раздражали, и что-то хотелось поменять. Но как у меня руки э, Трюки, способны да. только бить морду, uh -huh. поэтому я снимать видосы и монтировать не умею. Ну, к счастью, у меня есть ребята, которые учились на там, кинооператоры и так далее в этой всей индустрии Я их короче собрал говорю пацаны давайте снимать видосы расписал им э, концепцию как это можно делать давайте какие-то прикольные видосы ну не только про спорт там, про экстремальные виды знаешь там мотокросс э, mm -hmm. типа если бы у нас был серфинг серфинг короче все такое типа снимать Людей искать, брать у них интервью uh -huh. и так далее. И мы начали снимать. Потом я уехал, что-то чуть-чуть мы стопнулись, а сейчас мы опять короче начинаем это все делать снимать. Слушай, ну вот ты... Вы куда-то это выкладываете? Да, в Инстаграм, вот это все строение. в Инстаграм. Инстаграме. Дашь мне ссылку я поставлю да. под, э, Вот это будет, вот то, что сейчас, оно будет на подкаст-платформах. Ну там, Apple, подкаст, да, да. Google, и прочее. Ну плюс я все равно лью в YouTube просто аудио треком, но под роликом в YouTube я могу тоже ссылки поставлять. Ну, ну вот э, мне, мне чем понравилась, как бы, да, художественная картинка, динамичная. Вот я смотрел, вы там снимали что-то на крыше дома, да, какого-то там, ну, недавно. На заброшке да. связано. Ну, интересно. Такой да, постапокалипсис, ну, и... бжиже. Я вот что-то придумал на больной <с разум. Пацанам сказали, они говорят: офигенно, давай мы снимем, все клево. Да, вот. Мне повезло, что знаешь, все мои идеи как-то не критикуются, а наоборот, там mm -hmm. кто-то что-то добавляет и такие, ну погнали. Ну, ладно, команда собралась. Да. Класс. Ладно, ну, на... Мы скидываемся, там берем, типа, какие-то в аренду камеры uh -huh. клевые. Uh -huh. А ну, камеры ну, в аренду вероятно, пацанов не надо, да? Ну, именно таких, каких-то топовых нет. Иногда пацаны, когда работают на каких-то съемках, фильмы или клипы снимают, они там у них техника остается. Mm -hmm. Знаешь, на какой-то период времени такие там пишут, типа, у нас там с такого -то, по такого-то есть техника, ага. погнали, что-то снимаем, типа, или зиму интервью кого-то, знаешь, мы такие, да, погнали. Круто. Блин, в Киеве намного круче все бурлит в этом плане, правильно? Да Это нет, такое, честно да? не знаю. Это зависит от желания и я не знаю. Ну и от окружения. С кем ну, ты, наверное, да. варишься, да, сколько там идей, сколько людей на да, тебя движет, толкает к этому, да, вот У нас небольшой там комью... <связь> у нас там три человека, в общем, ну и мы <связь> там подписываем постоянно кого-то посниматься, поболтать и так далее. Сейчас мы клёвый будем видосик один снимать, сейчас погодится <связь> и уже начнем по полной программе. Но я заметил, с нас очень много ребят берут пример, <связь> короче, в Киеве, я не буду говорить, какие конторы, но просто прям косплей <связь> да? тотальный. да, и мы уже <связь> угораем, постоянно скидываем телеграмму, ооо. Ну... Я говорю, ну это круто, зато культура, знаешь, развивается ну Тебе да. На спортсменов смотрят, знаешь, не как на гопников, а как на артистов, условно. Так, так слушай, оно ну, так и должно быть, это же красиво. Ну вот, в да. чем мы любим спорт смотреть? Потому что мы в этом какую-то эстетику свою находим, там в драках, в спорте. Вот, поэтому... Круто передать, знаешь, атмосферу, драму и так далее. У нас до этого никто этого ну, такое не делал. У нас uh -huh. все снимают какие-то мотивационные ролики и, блядь, ускоряют этот видос. Знаешь, там, где чувак делает тенью со скоростью света. И, и, там, ну, короче, безумные эти видосы, которые просто yeah. будоражат твой ум. Uh -huh. а, Каких-то размеренных, знаешь, спокойных видосов у нас нет. И вообще, ну, такой культуры. Ну, я тебе скажу, что вам надо быстрее регать регаться в Ютубе, потому что... У нас вообще в плане промоушен, короче, а, сделать. Ну это, слушай, это нормальная тема в развитых, ну развитое направление за это деньги платят нормальные, чтобы снимали их какие-то. Да, ну мы пока на все наши проекты скидываемся ну, и делаем. Все с пока только респектуют, пока только начинают. Все пока с только начинают. Ну какие-то мы там футболочки, какой-то небольшой ага. матч. Ну мы, знаешь, не в целях заработать, а цели да, да типа, заработать. как бы вот наша Такое. движуха, вот мы ага. замутили. Такие класс. вот штучки все. По поводу мерча пока не забыл. В э, YouTube ролике с тобой спрашивали про мерч с саркасом. Мерч с саркасом. Да будет. Ну, смотри, ну вообще, мы, мы просто пока на паузе, типа, про просвита. Во-первых, мешок уехал. Э, и Циба уехал, это те ребята, которые занимались печатью да, на футболках. Э, но сейчас, вот э, Шамоня э, осваивает, как это правильно все делать, да, и мы, mm -hmm. С открытием нового пространства обязательно стартанем опять, а может и раньше чуть-чуть стартанем как бы и снова там запустим какой-то мерч. Ну к лету, короче, какой-то мерч мы сделаем, и ну да, с аркасом скорее всего сделаем. Ну мы что же тоже вот цель как бы, ну мы же там не за все деньги мира это все продаем, больше как в массы что-то нести ага. как что-то интересное, тем более с Николаевым этого ничего нет, может лавку какую-то откроем там знаешь, сувенирную. Я буду свои коллажи открытки делать, а это ребята будут печатать, может. Потому что у Циба тоже какие-то эскизы на новые новое будет. Ну вот, вот эти вот кенгурухи с казацком мухским, они разошлись буквально в три дня у меня. Да, их там не такое большое количество было, но вот так вот просто разлетелись и все. Там и депутаты народные писали, но не успели покупать. Поэтому ну, я, я вижу, как бы, что спрос на это есть, но как бы, делать штамповкой заниматься точно не стоит. Быть. на то это ну, и вещь как бы, уникальная какая-то даже А быть. что с памятником? С памятником стоит у художника. Стоит, ну, понимаешь, там же ж, тоже все вот эти нюансы архитектурные, комиссии все это. Ну, мы, мы сейчас два месяца, естественно, вообще этим вопросом не занимались по той причине, что э, вообще идет ну, перетрубация в городском совете. Mm -hmm. там, да, но, новый состав городского совета, новый состав исполкома. Как бы ну, мэр старый, замы новая. Вот. Поэтому, ну и плюс я сейчас дипломной работой занят был, поэтому ну, тупо не до этого было. Сейчас опять вернемся к этому вопросу после среды. А как тебе вот эти комментарии фейсбучные, когда ты рассказал про памятник и что-то понеслось там, типа. Что, блядь, надо советоваться с э, слушай, общественностью. Да, я общественностью, кто, же, кто слушай... решил, что Аркас должен выглядеть именно да, вот так, да? Кто решил, что Аркас должен быть похожим на Аркаса, да, ну хороший вот. вопрос, наверное, человек хотел, чтобы он был похож на него. Я тебе скажу так, что тот, кто... Это Запойстил, не буду называть его фамилию, это чиновник старой формации, который порядка, ну, более, несколько десятков лет проработал в городском совете, ага. э, который отвечал за облик нашего города. Облик нашего города, думаю, ты можешь оценить и сейчас, благодаря вот да. этому деятелю. Как бы всем вот этим умникам, которые там рассказывают, что Аркас должен был быть из бронзы, я бы тоже хотел, чтобы он был из бронзы, кстати, но денег на него, ну, как-то вот почему-то нет. И почему-то все эти люди, которые... За, за это все так начали переживать в комментариях, за всю свою жизнь не посвятили этому ни одного дня, чтобы найти деньги на памятник каркасу. Uh -huh. То есть мы с ребятами скооперировались и за, говорю, от идеи до начала прошло три месяца. Uh -huh. То есть мы просто себе поставили цель, что блин, а что у нас в городе нет ему памятника, значит он должен быть в нашем городе. Мы нашли там средства спонсорские собрали ну. там с миру по нитке и, не, ну, же, заметь, мы же нигде даже в интернете не писали, ну, да. что ищем деньги на памятник. Так вы и не писали почти, да, что там он Да, там мы будет, просто поставили например, перед да. фактом, что вот уже есть памятник и все. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, пусть возьмет э, за собственные деньги или найдет их где-то, у кого-то попросит и сделает памятник из бронзы. Э, не знаю, пусть он будет похож на того, кто, ну, кого они там считают нужным, кто должен быть похож на Аркаса. И после этого ну, мы, мы этот памятник можем установить в месте, там, в Богдановке или еще где-то, или в Христофоровке, которые места связаны с Аркасом. Но я тебе уверяю, что эти люди, ну, они за свою жизнь думали только о себе. они Никто не думал о том, чтобы что-то сделать, и, а тем более напрячься и найти где-то деньги. Эти люди привыкли, когда им вот так вот, либо деньги дали они сделали, mm -hmm. при этом заломив какую-то цену, либо еще что-то им не понравилось, что Художник отец там типа самоучка, хотя он никакой не самоучка. Ну, короче, они наградили разными эпитетами, но тем не менее большинство комментариев были положительными. И, и все нам респектовали за это и писали, что, блин, это круто. И я считаю, что ну, это, ну, это, это действительно событие будет культурное. Ну, не знаю, как назвать там событие года, не событие года, но сам факт того, что в Николая появится памятник каркаса это уже... Mm -hmm. Сегодня, кстати, дата еще, другого. еще, еще видишь, одного памятника что вы говорят, и главное, говорят, вы, только, вы только памятники можете сносить, но, видишь, мы и строим, и строим памятники, и деньги на них находим. Хотя, кстати, круто было бы переплавить Ленина и сделать какие-то реально классные памятники. Или вообще я видел бы Ленина как арт-объект какой-то в музее, просто у нас почему-то люди боятся этого, ну всадник без головы бы стоял бы, в mm -hmm. внутреннем дворе уверен, что для туристов это бы тоже зашло, они бы пригодили. Да, бы клево. Да? Mm -hmm. и, и вообще, скажу тебе больше, — Какую-то инсталляцию сделать. — Инсталляцию сделать, делать, сделать элементарно, но ну, это популярно, я вот реально там в Берлине когда был, у них есть там музей типография террора. — Я был там, кстати, был? да. — Вот. И ну, ни, никого не пугает там свастика внутри и так далее, учитывая, что это музей, это инсталляция, это, ну, это то, что было как бы частью этой истории. Сделать у нас музей тоталитаризма, с таким вот поставил цены, ну на этом деньги они могли бы зарабатывать. Конечно. Я не знаю, почему у нас тупят, у нас люди боятся осуждения какого-то, боятся экспериментировать. И ну, у них какое-то вот, не знаю, шаблонное мышление у нашего музея, хотя музей реально крутой. Ну вот почему-то у них такое классическое мнение, что должна быть вот именно экспозиция без, осу ну, без осуждения. У нас люди, наверное, еще не дали свою оценку просто коммунизму и тоталитаризму. Вот они в голове еще не сообразили. Им сказали, что это плохо, они пока что это принимают, но почему это плохо, они еще до конца не поняли. Ну как раз вот такие музеи, как топография террора, они там всю тебе да, и да. рассказывают историю. без купюр. Ну типа, как бы, знаешь, никто не, вот там сейчас, знаешь, вот эти вот Помнишь, да, когда сносили Ленина, там говорили, а теперь дома свои снесите, их при Союзе построили ага. и так далее, Блять. Безумие. Да. да, безумие. Ну хорошо, да, ну, никто не. Вот даже элементарно в этом музее тоталитаризма пояснить. Ну, факт того, что было, как бы, этот, как, ну, когда предприятия строились. Уру. Урбанизация, вот это все, что это было, все промышленность, да, вот это подъем промышленное, ну, это факт, да, это было, это строилось, ценой чего это строилось только, кем это строилось, ну, да. знаешь там, как бы, вот, вот это все надо было показывать. Как бы, вот есть факт такой, что строилось много, да, есть факт того, что предприятия работали, индустриализация прошла, да, но путем чего она прошла? Как бы, и вот это все показать причинно-следственную связь, тогда ни у кого никаких вопросов не будет. То есть ну, Потому что у нас люди как-то вот любят э, коммунизм, которого никогда не существовало. То есть в котором все было бесплатно, все было в кайф. Ну, такого да, да. никогда не было. Да. Наоборот, блядь, были какие-то бешеные дефициты, однотонная одежда, блядь, невозможность чего-то сказать, что ты думаешь. Да, да. Блядь? И, ну, и получается, что... Люди мечтают о том, что круто быть рабами, да, там загнанными в какое-то стойло, что тебя вовремя кормят. Да, да, еще вовремя кормят, кормят и они... раз в год тебя отпускают на море, блядь. Ну, пиздец. А по путевке. По путевке. По путевке да, да. Да. И пиздец. И нельзя ничего сделать, потому что будет общественное какое-то там порицание, вот блядь. Типа ты нахуй думаешь, как ты не так, ты какой-то да. не такой, блядь. А кто там у тебя, блядь? В роду вообще, что это вы такое тут мутите, что, против Ленина? Вот тоже, мне интересно было твое мнение, как ты оценишь ту ситуацию, которая сейчас происходит в России, вот вообще в целом, да, как человек, ну ты оттуда родом, как бы, вот как ты оценишь то, что сейчас там происходит, не знаю, следишь ты вообще за этим? Ну, я какие-то моменты отслеживаю, но идет, опять опять возвращение к тому, что было. То есть, скорее всего, как мне кажется, как бы у того поколения, которое может сопротивляться, у которого в корнях нет вот этой вот памяти по классному совку, переданного родителями, нет. да, нет. родителями и бабушками, оно еще не обрело полную силу. Потому что... Ну ты веришь, что оно есть вообще в России? Ну я думаю, что вот та молодежь, которая сейчас, ну это вот молодежь... Ровесники моей дочери, наверное. А -а -а. Вот они готовы, наверное, что-то там поменять. В тиктоке, как... Нет, мне кажется, что именно они уже, они по-другому, ну, как... У них другие какие-то приоритеты, у них другой взгляд вообще на жизнь в целом. Они по-другому мыслят. И, возможно, эти люди уже будут способны что-то делать, если, опять же, бля, они все не будут сидеть к тому времени, вот, понимаешь? Я, Потому за, что, за, что за, это сам сам такой детей. большой гулаг сейчас может быть, ну, бля. Но Я просто смотрю, как для меня это какой-то кастрированный протест, знаешь, ну вот как в Беларуси, так и в России. Ну, а а? В России, как я опять же вижу, да, она же огромная страна, да, и в провинциях там никто не любит Путина, там, блядь, наверное, все его ненавидят, но в провинциях, ну, на них никто внимания не обращает. Не знаю, Тогда. что им надо начать делать, чтобы они своими вот этими движениями каким-то образом вообще повлияли на Кремль. Mm -hmm. вот. а, а что может вообще повлиять в а, данном случае? А, на например, там Питер и Москва, mm -hmm. да, mm -hmm. вот эти огромнейшие, да, там города с людьми, со всеми, там ну, настолько сильно вот это, как сказать. Военизировано, наверное, да, количество мусоров на единицу. Ну, полицейской Там, как бы ты не хотел, тебя все равно присанут И скорее всего, как мне уже кажется, да, то что ну, очень много гондонов среди нормальных людей, которые, если ты даже что-то задумаешь, они, они тебя сольют. сольют Там сейчас да. это уже, блядь, практикуется по, по полной. Если ты где-то работаешь, да, ты где-то что-то говоришь не так, и появится какая-то сука, которая Только сделает так, чтобы, тебя чтобы тобой. Заинтересовались раньше, чем ты что-то сможешь сделать, чем ты уйдешь под поле. Меня удивили. Вот, опять же, ну, я, я как бы я слежу за этим ну, достаточно нормально. То есть, у меня фоном играют телеканалы, эти, в которых. Забавно они рассказывают, что вот в России будущее будет не так, знаешь, для меня это какие-то, фу -фу футурологи эти, которые сейчас надо жить, здесь сейчас делать, чтобы это будущее вообще у вас было, начнем с того, что знаешь. Но тем не менее, я слежу за этим, ну, прикольно, что всякие медийные люди выходят на эти протесты, там, даже, вот, например, группа Каста, там... Влади появляется. Да, Нойз там. Нойс, ну, там да, да. Народа, да. И мне нравится это. да, там Тараканы что-то снимали, прям mm -hmm. клип даже в день, в день протеста. Ну, прикольно. Ну, Влади же даже клип сделал про Беларусь. Да, сделал, достаточно тоже сильный. Ну, я не согласен с теми, знаешь, что в Фейсбуке хейтит это все дело. И, типа, мол, и хули вы там смотрите за этой Беларусью и Россией? Вы? У вас тут? У вас тут? Да надо следить. Слушай, это страны. Э, Соседние, как бы знаешь, если у тебя по хате сосед алкоголик и еще, и, клип, и, еще и клиптоман, то ты по-любому будешь опасаться, что и будешь смотреть, блядь, сегодня он какое-то в состоянии, кому-то пришел, может у тебя что-то спиздить или дверь mm -hmm. раз, тебе, блядь, разъебать. Или, ну, ну ты понял, как можно не следить за этим. Вот, и там, ну, я не понимаю, иногда Facebook-сообщество это, блядь. Ну, что должно произойти, я даже не знаю. Ну, ну, да, ну да, вот, вот ты, ты веришь в перемену как бы, погоды? как Ну, мне как кажется, что, что, что, что погода там может поменяться только в случае смерти Путина. Думаешь, это что-то изменение? Перед, ну, какое-то... Перед... Время, наверное, через лет 10. Передел власти все равно пойдет. Но по-любому есть куча народа, которые чем-то недовольны, понимаешь? Ну, есть и те, которые стоят за ним, как мне кажется, да? То, конечно. Что, ну, блин, ну, ну, конечно. Ну, ну, ну, все равно, знаешь, есть какие-то промашки, ну, на общественной политики, да, ну, внешней. Вот, и, соответственно, он умрет, на него можно многое списать. Ну, для того, так, чтобы там где-то плюсики обратно себе... Та, та, та, та Россия, которая могла бы, на твое мнение, сидит в тюрьме сейчас или нет? Да. Ну, на мое тоже. Поэтому... Вот, а так, чтобы что-то кардинально изменить, ну это, блин, нужна какая-то гражданская война. Это нужны такие террористы с яйцами и очень-очень глубокое такое как... под, подполье, блин, о котором мы можем только читать в книжках какого-то дневники Тернера. Вот, ну, э, да. вот, вот такая штука, да, возможно, что-то... Прикол в том, что в России же готовились к этому, да, но я думаю, что вовремя было это все ФСБшниками подсвечено. И... Ну, как, как я это вижу, в России, когда видели подготовку к этому, то как раз спецслужбы опередили все эти шаги и создали якобы такие подпольные организации своими силами, для того, чтобы ну, просто вот, ход размазать все это сопротивление и, и непонятно, кто свой чужой ну, ну да то в есть... беларуси как ты ну, смотришь что там я просто помимо цветов и и и, ну, и в беларуси я одновременно наблюдал когда это все в активной фазе было и мне казалось то что люди все-таки Возьмут, ну, скинут, подумал, вот, вот, скинут да, я тоже но, Тихановская а, вчера, а, по-моему, а сейчас я такой посмотрел и такой, бля, ебать. А оказывается, они все виноваты, да, Мои... и их начинают закрывать, короче, и, и Лукашенко все равно рулит. но ну, как-то ну, вот тут я удивился. Даже. Смотри, вот вчера там или позавчера, но ну, я, по крайней мере, вчера на эту новость попал, где Тихановская и сказала, что, блять, вот проиграли мы, типа, ну, во-первых. Я изначально к ним всем скептически, к этим оппозиционным лидерам относился, потому что, как мне кажется, они работают ну, в соприкосновении плотном с тем же Лукашенко. Ну и как бы кто она такая, чтобы судить, кто там что проиграл. Знаешь, mm -hmm. типа, ну, блядь, где ее утраты на, на этой революции, где ее роль в этой революции. Все делали люди, но у них, к сожалению, не было какой-то движущей силы. А почему не было? Потому что, ну, на мое мнение, все смотрели как, ну... Эти страны изучили наш опыт, увидели движущие силы революции и радикал, ну, радикальных настроений у нас. Поэтому ну, белорусские там, футбольные фанаты, как бы, ну, они давно вне закона были, mm -hmm. уже их размазывали, да, так, система. И я думаю, что вот, ну, и они все равно выходили, к сожалению, там погибшие есть э, ребята, да, фанаты футбольные, которые там одного в лесу нашли другого еще где-то, uh -huh. третий там в якобы в какой-то конфликте бытовом умер. Ну вот понятно все, кем это и как это происходило. Националистических каких-то движух, типа вот как у нас там УНСО было или это, я что-то ну, не замечал, возможно uh -huh. они есть, но я их не видел. как бы ну Возможно из-за вот какое-то отсутствия информационного пространства, ну блин. Сейчас смотрят жаль людей, как бы, потому что ну видишь искренние лица, которые вышли с какими-то переменами но у них все равно какая-то вот эта вот тема, знаешь, мол, типа, ну Россия ж наш наш друг, они на нас не нападут, это вот этот ну вот. у них там, скорее да, всего, да, так. да, хоть и под флагом, но все равно у них какое-то мнение такое. ну и плюс в каком режиме они жили, понимаешь, да. вот как раз то, где вот бабушки, да, там страдают по совку в России, например, в той же, да, там в Украине какие-то, mm -hmm. которые вот все было, да, был вот этот режим, был закон, зато мы вот ели. Mm -hmm. Оно же в Беларуси до сих пор, mm -hmm. mm -hmm. бы, да, и соответственно там, ну блин, там люди живут в, блин, в прошлом веке, ну грубо говоря. Я просто сам ездил, когда в Минск, пускай это там было 10 лет назад, я поражался тому, что я не могу обменять валюту где-то, кроме как э, в банке. В банке везде одинаковый курс магазины закрываются в определенное время сим карту я не могу купить кроме как гостевую если там нет гостевой карты которая мне вот она классная карта да потому что я могу звонить за границу потому mm -hmm. что я как бы гость и я круто могу звонить там в течение трех дней что ли она там типа дает этот тариф по ну, внутри страны mm -hmm. я приехал в гости как бы мне это классно но если нет гостевого тарифа тебе никто не продаст другой потому что ты гражданин другого государства и ты приехал в гости и как бы и там куча таких моментов знаешь но и ты заходишь есть какая-то категория продуктов питания ну там первой необходимости во всех магазинах они стоили одинаковых денег то есть ну не, нету такого что Вася тут вот продает подороже то есть mm -hmm. она везде установлена и людям большинству людей согласись это нравится ну, людям наверное. которые там не мечтают э, стать илонами масками ну, да. Там, к примеру, да им, им главное чтобы была колбаса хлеб mm -hmm. бутылка водки вечером короче на холме эта валюта усралась особенно те которые нихера не видели знают что им в пределах мечтание это вот это вот некрофилия по совку ну и там да батька батька о класс там ну как мы видим Славься, ну блять. как мы видим нихуя не класс да как ли сколько людей вышло против него там я батька блять собирает свои митинги где ему рабочие говорят иди нахуй отсюда ну, блять. Да. как бы ну тоже это показатель видимо заебал он все-таки ну. Блин, вот жаль, как бы, знаешь, наблюдаю за этим, это прикольно, что люди как бы чуть просыпаются. А вот Украина, именно... она, как мне кажется, да, в те же там двухтысячные, вот я когда стал ездить из России сюда, я ездил в Беларусь, вот, ну, вот мой такой взгляд, да, все равно Украина свободнее, она все время казалась более белой, свободной страной, в которой больше можно сделать, как бы, ну, вот, ну вот, вот для меня так было. То есть я сюда ехал, вообще, блин, ну тут шикарно, анархизм. да? — Тут это такая фигня Я ж когда приехал старый. сюда, да? Я охренелал с того, что, в принципе, ты идешь пьяный по улице, вот, под, да? к тебе подходят менты, ты там, блядь, разбиваешь бутылку, там говоришь, а, на нахуй, и они тебя могут до дома подвести. Я тогда, блядь. И у них форма еще такая была, они не, не, не ментовку напоминали, а летчиков каких-то. Я еще где-то писал, помню, у себя, блядь, ну, из Буки, ты типов, гуляй, я послал. Думаю, сейчас говорю, менты какие-то похожи на летчиков. Добрые. Ну, то есть, потому что. Не, как ну, как... ну ладно, ты там... нам про добрых ментов не рассказывай, но, но... я ну, ну, ну, а, ну, а, ну, да, Я имею большой. в виду, вот как, ну, как я с этим сталкивался. А -а -а. Да, были такие моменты. В Беларуси менты совершенно другие. А -а -а. Ты где-то там чуть-чуть в сторону отошел посадить, тебя заломали, отпиздили, еще и в тюрьму посадили там на 15 суток. но ну, все, ты, блять, преступник, не В метро тебя в Минске пьяного не пустят. Ну, то есть тоже мент подскочит. И менты, ну и реально, они там применяли силу, как бы грубую, Москва на тот же период, да, мы идем там с моим там кентом Мишей Ярошем, короче, вот сидели, с которыми мы вместе работали, просто вот идем на обед куда-то покушать. Подлетает мусорская тачка, влетают какие-то менты, нас блять мордами За пол, что? наручники просто вы вызываете подозрение. А То да. есть наручники обыскали, блядь, обыскали, что-то там чуть-чуть даже это, когда знаешь там к стене ставят, по, там, ну, по ногам ебанули типа на шпагат, и потом такой, ну ребят, вы просто что-то выглядели немножко не так. Там, знаешь, вот, ну, и извините, по заводскому короче, да, и уезжают. Ну вот разница, да, там Беларусь, как бы, Россия, Украина. У меня были такие сравнения. Возможно, я не попадал в какие-то другие mm -hmm. ситуации. И здесь, ну, даже если глядя там, на праворадикальный движ, да, там, на левацкий, возможно, mm -hmm. да, там движ, ну, на какие-то такие экстремистские темы, здесь все время это как-то намного было э, шире. А здесь это не так прессовалось властями, mm -hmm. как, например, это прессовалось в России, и как это, блядь, прессовалось в Беларуси. Соответственно, при вот таких вот переворотах, там, около футбола, да, какие-то да, националистические организации, пускай, они тут, ну, наверное, были более сплочены, скл... как мне кажется. Да, ну у нас вообще, да, как-то размыто все это выглядит. Ну, то есть, у нас вот, общаясь, да, вот мы там себя, допустим, причисляли к правам, там и так далее, но вот общаясь там во время да, революции особенно или после вот и да там с тем кто тебе татуровки собственно воробьет. ну ты сильно разница между собой между своими взглядами Вообще и ну вот у нас левые, это не не то что там в европе ну как у нас есть вот это левое движение которое там ЛГБТ там все дела которые вот это именно защищают да как бы но в основном то левое движение, которое вот, ты назвал экстремистским, оно что, ну, не таким было, оно не носило характер там, построить Красную Украину какую-то и так далее. И тогда какая-то борьба с глобализмом, возможно, но все равно там взгляды превалировали как бы, проукраинские, возможно, просто про ну, против как бы, конкретно да, каких-то ну, вещей. Mm -hmm. — Я понимаю. Ну, там было такое, да, проукраинское, ну, например, без Гитлера. Да, ну, ну вот у них вот так, ну, как, бы, бы, да, у но, типа, у и, и, и, да, как Гитлер да. — это плохо, потому что ни хрена себе, но как бы вот, вот, вот в таком ключе. А в России там же было по-другому, ну, там, да, там а, антифашисты прыгали на правых, как бы, это все, ну, блядь, со смертями, короче, там реально такая война, то есть у нас тоже люди, которые ну, способны повести за собой там массы, да, они хуячут друг, и друга, друг да. друга, а потом еще дошло до того, что непонятно кто из них не работает на спецслужбы, да, и, да, ну да. и вот из и, же и, да из, ну, и, и вот в той как бы, каше да создать что-то неебическое, там вот неебическое была манежка. Вот после mm. нее получается власти поняли, блядь, кто может поднять народ на бунты такие, да и очень хорошо поработали с лидерами. Да, например, там с Путиным они же с Путиным встречались, пили, да. потом э, yeah. пиво и сосиски ели, блять. Как бы, ну, блядь, что говорить? Слушай, ну, ты... это был такой хороший маячок Купили государству. Рублен, ну, да. Да. А здесь э, вот получилось по-другому. Ну, здесь, да. Ну, это, да, ну здесь. и, конечно, ну, как бы опыт там Украины сейчас ну, перенести на Беларусь очень сложно, потому что это другой менталитет. Mm -hmm. это другие люди. Они вроде бы хотят, но, блядь, они не верят в то, что они хотят. Ну да. Также это... в России, да, они говорят, блядь, это ебанулся. Ну вот, ну, ну, зачем я пойду жертвовать своей жизнью, своей семьей, если один хуй нихуя не получится. Ну, словно говоря, кто больше сейчас э, делает для протестного общества порнофильмы или калаврат? Ну, ну вот. Парная Ну вот, хотя, да. Хотя они бы, считаются антифашистами. А кто да. антисистемщик должен был быть? А кто должен был? Да быть? вся, ну как знаете. по мне, опять же, меня сейчас, наверное, захетят, я короче. Я всякие, специально. всякие про про пра пра правый движ России, да, которого в принципе не существует. Сейчас, ну блин, да, все очень сильно поменялось, и все эти люди, которые когда-то пели в свободном государстве, они куда-то все пропали. — Которые вели в борьбу, да. там, блядь, с медсистемой они, там. Ну, — Их просто нету. Да, это, скорее всего, сейчас какие-то маленькие family-тусовки, как бы, и если смотреть даже на Европу, которые там, Правое скинхед-движение появилось очень давно, да, во что это все превратилось, это превратилось в субкультуру. Ну, да. Еще тогда было видно, что европейские правые концерты, как бы, они проходят в каких-то ангарах, туда съезжается типа право радикальная, даже не радикальная, а просто правая субкультурная молодежь со всего мира. Да? там Вы все забиты правыми татуировками, в правых шмотках, короче, и с какими-то там, и со своим там, ну. Своими мобами попить пиво и послушать э, любимые группы. И на них там уже никто не обращает внимания, потому что это как бы ну, на уровне какого-то государства они все равно ничего не сделают. Это просто типа одна из э, субкультур панк-движения. Да? Они вот ну, такие. Да. Но они дальше своего ангара э, зиговать не пойдут. Они ничего не изменят. Да, знаешь, они, блядь, бухают, да. они толстые, обожатые, никто, блядь, уже спортом да. особо не занимается. Да, не, знаешь да по нет, есть и есть права. и те которые занимаются как бы но ну, есть я нет, нет, про, большое про, про Европу вот в Киев например да когда делали там последний один из последних фестивалей куда приезжали там те же немцы да ну вот ты посмотри на ту аудиторию которая там была там реально блядь очень такие колоритные, какие-то пьяные толстяки, их много, толстяки какие-то обрывшие бабы, короче, да, там, с этими, там, Челси, короче, ну, ну, ты смотришь и думаешь, блядь, ну, ебать, ну, сколько вам лет, то есть, ну, такие, знаешь, такие правые старухи, короче, что они могут сделать, ну, это просто, да, это их образ жизни, да, она там не будет, там, блядь, якшаться с негром, ну, грубо говоря, да, там, в Европе, там, и будет, там, например, поддерживать, там, то, что, например, там производят белые, дальше она ничего не сделает. Какой-то революции, какого-то там, ну, развития движения не будет. Это субкультура, и очень закрытая субкультура. Ну, короче, если так резюмируя, в твоем понимании, правая Европа – это про позиговать, а не про ну, то, что там лежит Что-то изменить. Да, изменить. В правой Европе всегда были только люди, как иконы, да, uh -huh. которым ну, реально было не насрать, и они там, клали свою жизнь, да, либо свою свободу на алтарь вот этого белого движения. Они были, они, мне кажется, будут, как бы, ну, такое будет всегда, но их единицы. Ну, да. Скорее всего, да, это просто... О них поют песни, да, они, они что-то делают, они поют песни, на них смотрят, как на иконы, но... ну для меня, вот, допустим, правая это путь консерватизма, вот то что, то, что в данном случае должно там как-то повлиять на, на, скажем так, правое, и что это должно особо, э, э, блять, от, отождествлять? Это путь консерватизма э, какого-то и да, каких-то сталых понятий, сталых вещей, которые должны ну, типа, не, марг... не быть маргинализированными, а как-то вот идти в ногу, скажем так. Ну, именно, не, не, утра... не теряя свою идею, как бы, знаешь, это не, точно не про позиговать, и, и точно... Это не, не про маргиналов. Про... Да. Просто, ну, как показала история, да, там практика, большинство, все равно, больше процентов правом движении, это люди, которые, ну, не образованные, особо не воспитанные, большинство, ну, которым, массы, которые говоришь, все да. просто хотят прийти к какой-то власти, да, вот как коммунисты, к, блядь, к светлому будущему стремились, так же они прийти к власти, чтобы блядь, у чтобы нас был вождь, чтобы кто-то за них, да. кто них где-то работал. А они бы вот э, ничего не делали, руководили, но ну, не может быть только да, руководитель. Да. Для того, чтобы управлять государством, надо уметь им управлять. Надо блядь, учиться, надо иметь мозги. как бы, да, и, ну, это, такое. это не про партию Шария. Нормально мы так потрещали. Да. За политику зашли уже сразу. Обо всем. Только о панкроте не говорили. <связывая> <связывая> Про панкрок тоже можно говорить много. Панкрок, пан панкрок, панкрок Розен да, и какое количество сейчас. Николай, эта сцена панкрока та еще... Ну, значит, что ты, кстати, вот сейчас из, например, там русского и украиномовного панкрока вообще слушаешь? Слушай, к сожалению, не слушаю украиномовный панкрок, и как явление это, честно говоря, даже, наверное, не знаю. Ну, у стингсов есть. Ну, вот Sting, пар, да, да. да я я, я, я ми, ввиду... ми, ми, Мини-альбомчики, как это сингл называется по три песни, да. Там ми, щас, иногда там... я иногда, знаешь, как бы слушаю какую-то музыку, вылаживаю в Инстаграме, иногда там в сторис закидываю, там просто как плейлист. И мне там, блядь, сходу, типа, что я русскоязычное слушаю, или еще что-то ну, какой-то загон начинается, блядь. Ну, вот я, допустим, по примеру нашей группы могу тебе сказать, что просто вокалисту тяжело перейти на украинский. Мы пробовали, мы даже там писали какую-то песню про круты. Немного, но, блин, оно что-то ну, не пошло у нас. Uh -huh. как бы не, не в силу того, что... ну, ну Я бы хотел, чтобы какая-то украиномовная пан группа появилась, но я пока этого не вижу, и, и сами мы uh -huh. к этому пока не готовы. Вот. А как ты смотришь на такой... Современный поп-панк. Вот какой в России так очень так ну, нормально типа заходит. Но это? Парнофильм это даже не особо поп. Ну, это я тоже не сцеплен. Эскиз. Примерно. Я не слушаю такого. Я слушаю, не -не, -не. Да. Я тебе, блядь, больше скажи, недавно слушал концерт ДДТ в Германии. <говорит> <говорит> <говорит> я, я потом решил его посмотреть, на этом от количества триколоров чуть не блеванул просто. Поэтому <говорит> я просто слушаю песню Родина и, <говорит> и в унисон Шевчуку Ару, сколько раз покатившись моя голова. <говорит> и начальник. Да нет, я разное могу слушать, не знаю. Кстати, ну по мне вчера с Робертом опять же говорили. Твое мнение вообще о сцене Киевского, хотя ты ходишь и на, скажем так, условно левые и условно правые концерты. Я больше на левые хожу, потому что левые в основном делают концерты. Ну, знаешь, мне вообще типа похуй, на самом деле. Но ты ходишь на те, которые там не бухают, да? Да я. Хуй знает. Я иногда бухаю на всех Короче, да, да у них какой-то вообще пиздец там в голове, они друг друга не пускают просто на концерты, и потом, когда, знаешь, у них начинается какая-то словесная перепалка, а почему меня не пускаете, они говорят, ну ты типа правый, или наоборот, ну ты типа левый, и они начинают... Э объясняться друг другу, типа <свят> он за собой несет идеи, и оказывается они вообще у них одинаковый взгляд <свят> на жизнь, оказывается, <свят> а <-га, свят> оказывается они вообще, блин, братья по жизни, ну на концерты они все равно друг друга не пускают, у них какой-то такой запай, <свят> Своя игра. И, и да, да ну да. и, и Люха спросил, типа чем отличается Николаевская сцена от Киевской? Вот я считаю настоящий андерграунд вот в таких периферийных городах как Николаев, и тут вообще клево, тут э знаешь, это в, в Николаеве концерты в духе, там, я не знаю, 80-х, там, где каждый берет микрофон, что-то падает, пиво несется прямо на сцене. Взглядов, да, да, да, там, как кто-то сказал, там. Да, общем, там, ебать, да, да, вон группа девчонок каких-то начала. Да, ЛГБТшников. Да, мы вчера вообще прикалывались. Надо в Николаеве делать концерт, где висит ЛГБТшный флаг, на нем какой-то э, типа калавра, да, и вообще там флаг Конфедератов, потом там э, типа Пост Обамы, там знаешь что Мы какой-то вообще такой, знаешь, диссонанс. И или... Обама в колпаке Куклу с клана, Да, там, вот да, что-то да. такое. Типа. Ну, yeah. типа, по... Распятие Иисуса Христа и вообще все в этом роде. Люди приезжали и как бы у них был диссонанс, и они вообще не понимали, где они находятся, и тем э, свои предрассудки какие-то ебанутые оставляли где-то за сценой, где-то за вообще пределами. Ну вот у нас да крайний концерт, на котором ты не был тогда, и ты да тоже не был. Но... На крайнем не был, но вообще походу ну, был. Люди разных был. взглядов приехали там э, и правые были и. Левые там были, вот там группа с Одессы, которая себя там с левой сцены ассоциируют, да. Ну, приезжали, играли, не знаю. Ну, как мне кажется, к ним потом, потом какие-то, наверное, претензии были, и вряд ли, я думаю, они ну дальше приедут, но как бы, ну, не сама суть. У нас группы разных взглядах играли на концерте, типа, я тебе скажу, что больше мой взгляд на жизнь может отличаться в моей же группе со взглядом там другого человека, mm -hmm. например. Ну, блядь, как там, мы живем на одной планете. Как-то, блядь, можем же, ну, на, на чем-то там мы вместе сходимся, все равно, там, к любви к Украине, там, к взглядам, каким-то еще, каким-то там раздражителям для, там, у нас. Они в каких-то вещах могут быть радикальнее, чем я, ну, типа, настроены, ну, я, я, я просто понимаю, как бы, я понимаю, почему у них так делится непосредственно движ, потому что каждый взращивает свою какую-то аудиторию, свой электорат людей, знаешь, mm -hmm. которые... В будущем будет поддерживать то что то или иной движ. Mm -hmm. вот, вот почему. У нас просто такого нет, у нас, типа, мы. нас... Ну, все общались, как неформальная тусовка со всеми, Для нас концерты, это то событие, на которое ты придешь отдохнуть, это mm -hmm. у нас не так часто в городе какие-то такие вещи, знаешь, культурные, как бы, у нас тут не, не, не, не самое большое комьюнити, и мы как-то... Ну, да. да, и вообще похуй Тем не менее, концертов. по массовости, вот мы играли в Одессе, там было, ну, человек 10, наверное, или 15 на концерте. А здесь нормально. А здесь, ну, 70 человек было в Николаеве. А yeah. там это как какой-то, знаешь, политическая типа акция. Все да, застрялись а друг с другом. А нет? если смотри, например, ну вот так вот вот прям вот помечтать привезти сюда Стингса, вы бы могли сделать какой-то. Вот ивент с привлечением ну, аудитории. Да, да. Чтобы я, люди тебе я тебе скажу прям, больше... это было прикольно. Ну да, ну а что нет? Разве не прикольно у нас там на концертах было? Конечно. Да все можно сделать. Ну, желание, возможность, время эти факторы, если совпадают, вот, блядь, ну, ну что нет, вот ты сейчас закинул, ну сделать, значит надо сделать. Вот тебе интересно. я думаю, люди... Ну там же люди даже на концерт, вот крайний концерт, но ну, на нем на самом деле было, его спонтанность была в том, что у нашего вокалиста был день рождения, uh -huh. он решил проставиться и позвать людей, мы решили позвать группы, uh -huh. э -э группы привезли своих там поклонников каких-то, плюс пришла еще часть тусовки, блин, которым, которые даже просто гасились на улице и слушали музыку, которым ну, вообще этот концерт mm -hmm. нахер не впал, которые, может, даже такую музыку не слушают. Mm -hmm. И в итоге, блядь, там ну, ну, вообще в целом было человек 120 mm -hmm. на, на концерте, но там в зале постоянно плюс-минус 50-70, но там и зал маленький mm -hmm. как бы был. Звук в нем был ужасный. Но тем не менее, как бы ну матовый концерт такой контркультурный вышел, у нас же площадок просто нет еще где это все проводить постоянно. Со звуком постоянная беда, и так как эти концерты не носят коммерческая составляющаяся, чаще всего это и аппарат такой ну, uh -huh. такой себе. То есть ну, те же Stinks звать, ну, смотря на каком аппарате ну это все будет происходить, знаешь как бы тоже... Ну такое, блять. Ну на самом деле вот тоже концерт Киша в 2002 году в Николаеве. Он же тоже был с ужасным звуком, просто ну... Вообще хуёвейшим максимально. Но, тем не менее. просто есть такая фишка, как бы знаешь, ну желание, э -э, когда я общаюсь с различными коллективами, знаю какое-то количество музыкантов, групп mm -hmm. в Украине, да, исполнителей, знаю какое, ну как бы тусовки, которые за этими группами готовы поехать, к примеру, да, и города, в которых это происходит, mm -hmm. и ну как бы есть какое-то количество городов, куда нормально приезжает коллектив, за ним приезжает банда и туда приходят люди. И в Николаеве этого не происходит, хотя у нас э, mm -hmm. ю, южный бук, хорошая погода летом, да, и можно, в принципе, сделать какой-то досуг для людей, которые приедут сюда не на один день, например, mm -hmm. а на два, то есть обеспечить им клевый уикенд, например, да, там, а потом вы можете там еще и... Поехать в Одессу и там еще потусить. Ну, я ну, уверен, город. Николаев до да хера вот. на концерт. И вот, вот что-то такое. Ну, было бы интересно замутить. В принципе, как бы, да, там я общаюсь с людьми, которые занимаются такими там организациями, чего-то такого. И тусовки самой, да, которая ездит туда, туда, туда, туда, было бы интересно, наверное, посетить и Николая. Ну, — у нас колорит. Вот. Но есть. надо сделать, ну, как бы я все время боюсь того, что, например, я это может быть, да, там каким-то образом замучу и как бы не получилось, что приедут группы и друзья группы, а тут все такие, блядь. деньги платить за это надо, да не. Мы не пойдем, да там, ну или там, да, я не знаю, что это за группа, да, что они играют, да и. Не, тут исключительно в формате такого большого концерта это все делать. Но я думаю, что за деньги, ну мы вот думаем, наш концертом сколько. Там 50 гривен билет делал это uh -huh. то символически у кого-то даже не было их так пускали и пиво еще давали да и пиво еще в лад поэтому, ну да не ну чего интересно подумать надо заканчивать наш выпуск потому что очень долго это все идет мы уже ну Сейчас На укладываемся, два можно в, укладываемся в формат, но не хочется делать выпуск э, больше но. двух часов, вот, желательно, чтобы он умещался в полтора-полтора, я так посмотрел, это классный такой формат. Люди, которые слушают «Время пить чай», они бегают они ездят за рулем автомобиля, они ездят в какие-то там путешествия, да, там либо какое-то время проводят в дороге, да, они пьют чай. Есть некоторые личности, которые находятся в рейсе и тоже слушают из Николаева, знаешь, которые там, блин, я в рейсе, там, блин, Круто, классно можем послушать. привет? Да, я... давай. Хорошего. что в море. Может, Сигма, ты уже определился, какой ты чай выберешь. Я не. С чаем мы сейчас уже попозже. Что? Друзья, спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца, да, мы, мы можем продолжать еще <laughs> на несколько выпусков. Вот. Это была программа «Время пить чай», наши гости Роберт Воробьев, Илья Зеленский и я ее бессменный, пока что меня никто не сместил, ведущий <laughs> Любомир Борода. Вот. Надеюсь, что всем все зашло, тем обсудили много, вот, Роберта пригласим обязательно на, на отдельный выпуск. На когда? Когда-нибудь. Когда-нибудь. Все, пока, Все не скачайте. Да. Йоу.